Расклад предназначен прежде всего для мужчин воздушной стихии. Весы водолей, близнецы и женщин огненной стихии. Это овны, львы, львицы. Скорпионы сюда подходят, поскольку Марс является под управлением. Очень часто скорпион, скорпионши бывают под данной стихией, под данной карты. И Сюда также еще относятся стрельцы. Так, по... Начинаем читать. Значит, по взаимоотношениям. Здесь выпадает у нас такая позиция, которая говорит о том, что человек испытывает к вам очень нежные чувства. Очень... Особенно, если вы связаны с ним как-то из прошлого. Он давно вас знает. Такое ощущение, что у вас есть много общих знакомых, братья, сестры, и вы живете такой одной большой семьей. По уточняющим картам здесь есть указание на то, что, знаете, как будто бы семья его поддерживает в выборе вас. В общем-то, здесь нет, ну, знаете, как будто бы кто-то уходит из вашего окружения. Как будто бы ваша пара претерпела определенной трансформации, и при этом ну, семья, близкие вам помогали, ну, или ему помогали остаться с ним. А может быть, для него это настолько важно, что он не хочет ничего менять. Оставаться именно в том привычном для него ракурсе так как оно есть по состоянию здесь и сейчас значит на ближайшее будущее здесь есть абсолютно спокойная бытовая атмосфера как будто бы люди трудятся трудятся над отношениями не спеша себе что-то планируют, что-то делают и по иерофанту есть указание на то что это связано с семейными ценностями, две уточняющие карты у нас говорят о том, что для него в ваших взаимоотношениях очень Важна стабильность, надежность. И есть указание на то, что вы, скорее всего, можете быть семьей. Или же для него важна семья. Он выпал у вас в позиции, как он к вам относится в позиции. Серьезно настроен, но ситуацию здесь немножко подпортила. Тройка мечей, туз мечей. Знаете, такое впечатление, что человек или о чем-то сожалеет, или находится в состоянии какого-то внутреннего раздрайва, когда он не совсем... Что-то его гложит, что-то его печалит, и он не готов мириться в какой-то тягостной для него ситуации. Я уточнила здесь выпала дама, пентакли и семерка жезлов. Может быть, в его мыслях или в его жизни присутствует некая земная королева телец, дева, козерог, и здесь идет борьба, борьба или он борется сам с собой между двумя, или две борются за одного. Но здесь есть некий внутренний раздрайв, и невозможно смириться с той ситуацией, которая сложилась здесь и сейчас. И вроде бы как вы для него важны, но и стабильность для него, устойчивость материальная важнее чувств. Я вижу это так. Значит, Видит ли он вас в будущем? По связке этой карт, этих карт можно говорить о том, что человек прежде всего дорожит материальной составляющей, и он работает, усиленно работает над тем, чтобы укрепить свои позиции, для того, чтобы добиться какой-то стабильной своей финансовой, прочной ситуации. С милым в Райхар, с милым. Рай и в шалаше это может быть и хорошо, но не для этого человека. В отрицательном, что у вас тут отрицательно? В отрицательном были некие договоренности, обманы, которые вскрылись и сошли на нет. Все, что было непонятно, скользкое, оно наконец-то нашло свое разрешение. Кстати, в абсолютно чистом варианте это может указывать, как знаете, как рождение ребенка, знаете, внебрачного. Но не хочу никого пугать просто так ситуация проиграла. смотрите, беременна, а здесь рождение, беременное рождение, как будто бы кто-то есть на стороне. Но если говорить не прямо, а косвенно, то это, возможно, просто как некая ситуация, которая назревала, назревала, и в конце, в конце концов она разродилась и ушла в прошлое. Что-то, что мешало вашим с ним взаимоотношениям, оно уже себя исчерпало. Для того, чего он пришел в вашу жизнь. Здесь идет разговор о материальной стабильности вы должны были что-то в себе превозмочь что-то в себе преодолеть для того, чтобы прийти к некоему пониманию того, что чувство это не самое главное и прежде всего важно оценить саму себя и свою стабильность когда любовь уходит, подумай, что у тебя останется после того, как она уйдет. Также есть для одиноких указания на то, что у вас возможно, в будущем встреча. Внезапная, неожиданная. Это может быть земной король, телец, козерог или дева. Человек может быть издалека. Также по звезде у вас невозможно очень крепкая дружба. И вполне возможно, что человек будет приезжий из другой страны, например, или другого города. По тому, как относится к семье и вообще относится ли он вообще, является ли он семейным, насколько он семейным является, его отношение к семейным ценностям данного короля, на которого мы смотрим, воздушного, то по выпавшим Пентаклям можно однозначно судить о том, что для него важен собственный комфорт, комфорт семье, когда есть. Среди членов семьи взаимопомощь, взаимовыручка, все друг другу помогают и, друг, и готовы друг друга вкладываться. То есть для него очень важна финансовая подоплека. Что же касается вашего дальнейшего будущего? Знаете, здесь интересная ситуация, которая говорит о том, что могут быть какие-то поездки, путешествия, могут быть встречи. Встречи. Очень приятное времяпровождение. Вот особенно. Ну, в самом простом таком формате, это, например, встреча, ну, поездка на отдых, где-то в отель, например. Или это праздник, что-то связано с праздником. Но вообще, дословно, вот это вот читается как поездка влюбленных на. Какое-то совместное приятное мероприятие. Само по себе это сочетание может говорить, знаете, как о, знаете, регистрации, оформлении. Не регистрации, а оформлении своих отношений, как помолвка, свадьба. То есть что-то приятное, приятное событие. Конечно, по двойке жезлов здесь оно еще может рассматриваться, знаете, как 50 на 50. Может быть быть, а может быть и не быть. <laughs> Поэтому... Конечно, немножко мне еще здесь смущает пятерка мечей. Она может говорить, знаете, как о некой победе, но слишком большой ценой. Победа большой ценой. Смотрите, чтобы после этих взаимоотношений, или чтобы эти взаимоотношения у вас очень сильно не, ну, эмоционально не, ну, не потеряли вы себя в них чтобы то, чего вы добьетесь, оно того стоило.